Добрый день! Мы продолжаем нашу рубрику «Ответы на вопросы в социальных сетях». Сегодня мы запишем вторую часть нашего видео. Перейдем к вопросам. Когда можно попасть в квартиру во второй очереди? На замеры с дизайнером. На замеры в свою квартиру вы сможете попасть только после ввода в эксплуатацию. Вторую очередь по договору долевого участия мы сдаем в первом квартале 2021 года. Но мы опережаем график строительства. И уже в октябре наши дольщики получат ключи от своих квартир. Перейдем к следующему вопросу. В первую очередь по просьбе жильцов устанавливают дополнительные крепления на фасаде для кондиционеров. Будут ли в других очередях эти крепления установлены сразу при строительстве? Дополнительные крепления будут установлены во всех секциях нашего комплекса. При необходимости вы в любое время сможете поставить дополнительную сплит-систему. Очень много вопросов задают, будет ли озеленение придомовой территории второй очереди. Друзья, конечно же, озеленение второй очереди будет выполнено в полном объеме. Сейчас мы высадим зеленые кустарники по периметру детской площадки. Остальное озеленение будет выполнено осенью, когда будут благоприятные условия для посадки. Следующий вопрос. Будет проверка фактических площадей квартир. Считаются ли балконы с понижающим коэффициентом? А также, будет ли пересчет в случае несоответствия площадей? Естественно, будет выполнен контрольный обмер БТИ всего здания. Балконы будут учитываться с понижающим коэффициентом. В случае расхождения площадей с проектом, будет выполнен перерасчет в соответствии с договором долевого участия. У нас есть еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, насколько поднялись цены за год? Ровно год назад мы приобрели квартиру в жилом комплексе «Южный квартал». Хочется знать стоимость квадратного метра на сегодня. Для того, чтобы вам ответить точно на этот вопрос, необходимо знать, какую квартиру вы приобрели и, самое главное, в какой очереди. По сравнению с прошлым годом, ценник вырос примерно на 20-25%. Для уточнения информации, вы можете обратиться в отдел продаж, Позвонив по указанному номеру телефона, менеджеры предоставят вам полную информацию. Друзья, если вы хотите приобрести квартиру в жилом комплексе «Южный квартал», приходите в наши офисы продаж, которые располагаются по адресу город Анапа, Субцехское шоссе 39 и проспект Революции 3. Или звоните по указанному на экране номеру телефона, и мы подберем для вас квартиру вашей мечты.